Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить камуфляжные капкейки. Очень простой рецепт. Шапочка у меня из белково-заварного крема, декор шоколадный. Все это на 23 февраля моим родным и близким. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Прянички такие я готовила в прошлом видео. Ссылочка у вас появится на экране. Мне понадобится 100 грамм сливочного масла, 100 грамм сахарного песка. Можете заменять на сахарную пудру по желанию. И 140 грамм муки плюс чайная ложка разрыхлителя. Два яйца. Смешиваю масло с сахаром. Добавляю яйца. И муку. Вот такое густое тесто должно получиться. Так как у меня капкейки тематические, поэтому я их окрашу. Делю тесто на три части. Вот тут добавляю сухой зеленый, водорастворимый кейк-коурс. Во вторую часть пару капель голубого. И в третью коричневую. Я уже включила духовку. Разогреваться до 180 градусов примерно. И теперь заполняю. и возьму кусочек шоколада спрячу его внутрь и отправляю в духовку примерно 15-20 минут выпекаться Дальше мне понадобится 120 грамм молочного шоколада и силиконовые формы. Я их заказываю на сайте Алиэкспресс. Это вот такие машинки, пистолет и автомат. Если вы делаете на заказ, то шоколад лучше темперировать. Я темперировать не умею, делаю капкейки для себя. И от в холодильник застыть. холодильника достаю декор у меня уже хорошо все застыло поэтому он без проблем отстает Все готово. Достаю из формы. А, горячее. И сейчас приступлю к завариванию белково-заварного крема. Все-таки опять переложила тесто, немножко повыплывало. ничего, ну, вот хорошенький такой. Так что этого количества хватает не на 9, а даже на 10, либо 11 капкейков. Зависит от того, какая у вас формочка и бумажная капсула. Белково-заварной крем готов. По этому рецепту я готовлю с самого начала, ручным миксером, именно на воде. Крем густой, плотный, отлично держит форму. Цветы получаются идеально. Все торты выравниваются тоже идеально. Крем идет без сиропа, просто сахар. Причем сахара в два раза меньше, чем вы варите сироп. Поэтому ссылочка сейчас у вас появится на экране. Кому интересно, переходите, смотрите. Я сейчас крем окрашу в три разных цвета. Беру пищевую пленку. И выкладываю сюда крем. Получается такая колбаска. Я буду использовать насадку 1М для отсадки шапочки, это открытая звезда на шесть лучей. С одной стороны обрезаю и вставляю в такой кондитерское мешок. Сильно туда не пихаю, потому что крем пойдет неравномерно. И вот так надавливаю. Я начинаю с серединки и двигаюсь по кругу к краю. Осталось подложить декор. Вот такой капкейк получился внутри. Ну вот, друзья, то, что у меня получилось в итоге, камуфляжные капкейки, такой шоколад почему-то там не растаял, ну это проблема шоколада. Вот такой декор. В общем, нам будет очень вкусно. Это очень символично. Ну и здорово, конечно, порадовать своих близких 23 февраля. Поэтому, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что не нравится, меняйте. Всего вам самого доброго. Пока-пока.